Привет ребята, я Тёмный Гарри, и это мой канал, на сегодня я заменю пилу, и пообщаюсь с вами лично, как вы можете видеть наше детище, стоит на отметке 249, подписчиков всего один боец, и нас будет 250, вступай в наши ряды, потому что мы неминуемо, ближимся к небольшой армии, в тысячу человек естественно это не может не радовать, поздравляю всех, кто со мной, потому что все что я делаю это все для вас ребята и девчата, нажмите пальцы вверх, потому что я приготовил несколько вкусных нокаутов,